Поговорим об аквариумном дизайне. Это один из самых любимых дизайнов наших клиентов. Он имеет ряд преимуществ. Быстро делается, не трудозатратен и мастеру не обязательно обладать художественными навыками и, к тому же любим, особенно в зимнее время из-за блеска и различных переливов. Материалов для него великое множество. Первое место занимает песок. Без него не обходится ни один дизайн. Бывает разных цветов и размеров частичек. Голографический и однотонный. Мастеру нужно иметь большой выбор цветов. Песок всегда пригодится. Второе место сюда. Как правило, используется вместе с песком того же цвета и придает дизайну 3D-объем. Отсюда и название 3D дизайн. Сюды тоже должно быть много. Третье место фольга придает дизайну фактуру. Она непрозрачная и очень тонко выкладывается на ноготь, создает эффект дорогого дизайна. Далее уже без Бульонки – это мелкие жемчужинки, их еще называют манкой. Тоже бывают разных цветов. Сухоцветы – это высушенные цветы, бывают разных оттенков и разных размеров. И еще много-много чего, но основные материалы мы уже рассмотрели. Аквариумный дизайн делается на базовом слое. Это как пирог, который имеет много слоев. Есть одно золотое правило. Чем толще и объемный материал, тем ниже он должен лежать за ночью. В данном случае наносим слой нежидкого геля в средней вязкости. Можно использовать однофазник или скульптурный гель. На него выкладываем слюду и в лампу на 20 секунд. Далее еще один слой геля и выкладываем бульонки. Опять в лампу на 15-20 секунд. Важно, каждый уровень дизайна выкладывается на незаполимеризованный бель. Таким образом создается объем внутри дизайна. Далее берем фольгу, которая очень легко отрывается и ею можно заполнить какие-либо пустоты. Она также наносится на слой незаполимеризованного геля. Оставшиеся пустоты можно заполнить каким-нибудь еще красивым аксессуаром. Это может быть песок, это может быть да это может быть все, что угодно на вкус мастера и клиента. Но чем ближе к верху, то толщина и объемность аксессуара должна быть уже минимальной, иначе ноготь может быть толстым. Покрываем все скульптурным гелем в лампу на 2 минуты, отпиливаем и придаем блеск и завершающий покрытие. Сам по себе аквариумный дизайн несложный. Он как палочка-вручалочка для начинающих мастеров. Но в дальнейшем его можно будет удорожать, например, разнообразить их прописью. С вами была Ева Лорман. Всем успехов и удачи! Пока-пока!